Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Подскажите, насколько меня хорошо видно? Насколько меня хорошо слышно? Потихоньку сейчас начнем. По десятибалльной шкале видно меня? Слышно меня? Отлично! Доброе утро! С наступившим Новым Годом! Да, действительно, да, да. Да, всем здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная тема в преддверии дня святого валентина хотелось бы с вами поговорить не только про астрологические карты хотя про астрологические карты обязательно поговорим тоже почему бы нет ну так совсем немножко мы сегодня с вами будем разговаривать про то как же найти общий язык со своим любимым человеком и не только с любимым человеком а а запись да я надеюсь что будет комната у нас хочет записывать хочет не записывать надеюсь в этот раз все запишет как найти э, как найти э, не только с любимым человеком общий язык как найти общий язык со своими родителями детьми со своими сослуживцами подругами друзьями то есть я думаю что всем будет достаточно э, тема даже если вы ее слышали когда-то даже если вы читали книгу 5 языков любви мне кажется что мы сегодня в таком дискуссионном формате можете высказывать свое мнение свои какие-то предложения буду с удовольствием их озвучивать через вас ну, вы естественно через чат вот так что мы с вами я проводила лет 4 или 5 лет назад такой вебинар больше как-то вот не представилась возможности но решили что в дню святого валентина не мешало бы вспомнить эту тему да значит книгу книга собственно говоря одноименная книга 5 языков любви написал ее гарри чепман в общем то и это очень талантливый человек очень образованный в различных областях, скажем так. И собственно говоря, он спас очень много семей, то есть он как семейный психотерапевт, с которыми он работал, вот он вывел своим, свою такую теорию, которая ну как в общем то и множество теорий, в том числе психологических, имеет мне кажется, место быть в нашем современном мире, и действительно она вот, на сегодняшний день мне кажется абсолютно рабочая. Итак, друзья мои, ну что, значит, представлюсь. Меня зовут Пугачева Наталья. Я психолог, я закончила институт психологии в Москве, высшая школа психологии при академии наук и Собственно говоря, еще в институте, это мое второе высшее образование, еще в институте я э, прочитала, конечно же, эту книгу, и э, и не только прочитала, но и постаралась применить ее в жизни. И хочу сказать, что у меня был такой период после института, что я работала психологом в, ну, кто, кто там немножко со мной знаком, что я работала психологом в детском саду и проводила тренинги которые на которые на приходили родители которые то, которых тоже знакомила с этими ну там уже в, как бы с, с точки зрения детско-родительских отношений это все было но родители были помню очень очень благодарны и им тоже эта тема очень сильно нравилась и дает понимание в том в, в, и и в том чтобы как найти более близкое отношение, прийти к более близким отношениям со своим ребенком и найти общий язык. А, да, запись запись я надеюсь будет, друзья. Значит, а, традиционно что можно сделать? Можно сделать свою астрологическую карту или даже нам наверное не свою, ну можете свою и карту любимого человека. Мы в конце с вами проведем такой блиц-опрос. А, интересно, что я в прошлый раз его тоже проводила несколько лет назад. Тоже были очень интересные данные, модераторы, которые здесь э, с нами, они нам помогут, э, ну, хотя бы приблизительно помогут выделить основной язык у каждого, э, для каждого господина дня, чтобы понять это, нужно вам точно знать, к какому элементу личности вы относитесь, к какому элементу личности относится ваш партнер поэтому для тех кто это знает вам карта делать не надо для тех кто первый раз скажите то вам нужно пройти по ссылке которую вот елена пирогова сбрасывает сейчас в чате вы проходите либо вы просто заходите на наш сайт н заходите заходите заходите сейчас вот а вот n ком это наш сайт, да? Надо раздел калькулятор зайти и в разделе калькулятор вы уже, собственно говоря, здесь вводите свое имя, пол, дату рождения. Если время не знаете, то ставить там слово нет, там есть такая в раскладке слово нет. Если вы время поставили, тогда вы ставите город русский по-русски, остальные по-английски. Если, ну, в смысле российские, я имею в виду, города России, если вы не, не знаете времени своего рождения, то и город, местность вам тоже не нужна, потому что там высчитывается именно время, именно час рождения. Поэтому можете не ставить. Все, дальше расчет и, собственно говоря, вы получаете свою астрологическую карту. Вам нужно что посмотреть? там будет много-много всяких и всяких иероглифов мы сейчас с вами нам самое важное что посмотреть нам нужно посмотреть с вами столпы судьбы и нам нужно найти столб дня и вот этот верхний иероглиф вам нужно посмотреть и вот прочитать да, что это за иероглиф. все больше никаких заданий нет Следующее задание будет просто писать уже у нас в чате когда мы с вами будем говорить про языки любви, будем с вами такое проводить исследование, какое именно, какой именно, что именно, к какому больше языку тот или иной элемент личности прибегает. Хотя установки, установки, конечно, даются, но мы посмотрим с астрологической, потому что с астрологической точки зрения тоже каждый элемент определенно тяготит какому-то какой-то форме общения что ли скажем так вот поэтому мне кажется что связь конечно есть хотя по мнению автора естественно это все закладывается в рамках в рамках семьи в рамках детства давайте сейчас делайте все свои карты и мы с вами мы с вами Начнем, собственно говоря, про это разговаривать. Да. Так. А, все, сделали, да? Всем добрый день. Кто присоединился, заходите делайте свои карты и собственно говоря мы сейчас и начинаем уже говорить про языки любви нам карты нужны только если вы не знаете элемент личности свой или элемент личности своего партнера про кого вы там сейчас будете ну кстати можете всех сделать конечно и детей и родителей посмотреть насколько насколько все работает сейчас я вам немножечко расскажу саму теорию собственно говоря кому интересно потом Купит книгу, прочитает или, может быть, в электронном виде найдет ее где-то в интернете и почитает. Я сейчас такой вольный пересказ, моя интерпретация этой книги. Да? Итак, как я уже сказала, чем он очень образованный человек и человек очень глубоко религиозный и человек, который спас, можно так сказать, многие семьи. И он разделил все категории, все категории вот взаимоотношений людей, в смысле все взаимоотношения людей на пять категорий, которые нужны для того, чтобы человек понимал, что его любят. То есть как какие должны быть отношения между, что мы должны делать для своего любимого человека, чтобы он понял, что он нам дорог и мы его любим. Значит. Так же, как ребенок рождается, родился, и он не знает никаких языков любви, нет? ну, в смысле вообще никаких языков человеческих начнем с этого, да, и э, он растет в семье, и сначала он там через семью, через, даже если он не в семье растет, а в детском доме, не дай бог, или еще где-то, он все равно в социуме растет, да, и он начинает потихонечку узнавать языки, э, начинает потихонечку разговаривать, вот точно так же и язык взаимоотношений. То есть когда нас любят любили в детстве когда мы были маленькими детьми нас каким-то образом поощряли нас каким-то образом поддерживали вообще пять языков любви по большому счету мы должны все эти языки конечно использовать и я думаю что большинство из нас все все их используют да? и когда и ребенок эм, по э, значит по мнению автора это как э, такой сосуд который нужно наполнять любовью конечно относительно ребенка вы должны использовать все пять языков любви и ребенок если какой-то язык любви уже у него прописался а вы его не используете то ребенок на себя начинает отнимать но ну, подтягивать внимание да? то есть ему не хватает он не понимает вот его любили любили например ну, я не знаю например его язык любви, акты там служения там, Мама там, а, для, все для него делал, у него прописался такой язык любви, да? И потом мама сказала, слушай, все, ты пошел в школу, ты теперь взрослый, ты начинаешь делать там сам, там. Мы за собой тарелку, мыть свои ботиночки, я не знаю там, что еще, да? И а, и у ребенка, как бы, и мама все говорит, чтобы не делать, так, ты теперь сам, ты теперь взрослый, ты теперь сам его язык любви как бы связь порвалась да то есть другими языками любви он может и не пользоваться то есть мама может также дарить подарки обнимать его целовать говорить хорошие слова но ребенок будет ощущать себя нелюбимым он естественно будет пытаться как-то внимание подтащить внимание на себя родители будут считать что он капризный избалованный и еще больше его как бы отдаляться и наказывать вот этот сосуд любви становится пустой и собственно говоря отсюда и вырастают все психологические проблемы если мы говорим сейчас про детей а, когда человек вырос пусть даже в той же прекрасной любви и все все у него было хорошо когда человек вырос он уже взрослый но сосуд сосуд любви в нас все равно остается и а, все что нам нужно это это только любовь да? то есть и Главная человеческая потребность быть любимым, любить и о ком-то заботиться. Ой, Эдвард, здравствуйте! Эдвард, здравствуйте! <со> и вам доброго дня! С днем Святого Валентина у вас. <с> да. а, вот. И, значит, друзья, а, значит, про любовь продолжаем. И каждый человек, каждый человек. А, когда да, у нас стоит вопрос когда мы с вами встречаемся да мы же э, почему-то мы все с вами э, когда мы влюблены когда мы с вами там момент ухаживания да, мы с вами вроде бы находим же общий язык у нас вопрос почему после свадьбы начинаются собственно говоря, разводы начинаются какие-то скандалы начинаются какие-то претензии ведь когда же мы встречались все же было хорошо так вот, по мнению автора, значит, когда мы с вами, значит, он разделяет вот эти чувства. Ну, я, в общем, с ним тоже согласна абсолютно в этом плане. Внимательно слышали, да, здравствуйте. Значит, я тоже согласна с ним в этом плане, что есть э, любовь, а есть влюбленность. Состояние влюбленности это, ну, грубо говоря, химия, да, которая вообще нам не подвластна. И состояние влюбленности это такой некий брачный инстинкт когда мы влюбляемся когда у нас мы теряем рассудок когда мы согласны на какие-то безумные абсолютно поступки это конечно период такой большой щедрости мы пытаемся отдать все своему любимому человеку все для него сделать потому что это ну нам нам приятно это делать да? и конечно мы и мы стараемся, и он старается. И мы в, в, этой, в этом состоянии эйфории, это состояние эйфории, ну понятно, что у кого-то больше, у кого-то меньше, но ну, приблизительно эта химия работает около двух лет. А вот потом, по мнению, опять же, автора наступает э, период любви. И период любви это уже не вот это вот животная часть в нас, а как раз период любви это человеческая часть. Когда уже без этой химии, без этих, знаете, бабочек в голове и в животе, ты встречаешься с человеком, ты уже снял эти розовые очки, ты уже понимаешь, кто перед тобой. И ты, как бы уже своей головой, уже разумом начинаешь выбирать этого человека для того, чтобы любить его, дарить ему любовь, чтобы за ним ухаживать, чтобы быть рядом с ним, чтобы провести с ним жизнь. То есть это уже включается человеческая часть, и это и называется любовь. А... Стараюсь все три сочетаю. Ну, там вообще их пять, ну да. Так вот, и что происходит с нами дальше? А дальше получается, что вот у нас, ну давайте, это я уже добавлю, на бессознательном уровне, прописан какой-то один язык любви бывают люди у которых прописано два языка любви но понятно что мы все все воспринимаем их и мы все ими ну пользуемся в большинстве случаев но каким-то одним языком это вот то что вот знаете вот можно тысячу слов например девушке сказать а можно один маленький подарок подарить да? и вот на моменте подарка ей станет понятно что в нее влюблены ну, то есть вот есть какой-то вот один язык которым человек воспринимает что его любит что он нужен и ради него стараются и а, что же это за языки любви собственно говоря сейчас мы с вами начнем говорить Итак, так слова поощрения и одобрения но ну, мне кажется вообще такой самый один из самых легких да вроде бы казалось нам нужно с вами что нужно сделать нам нужно просто а, просто говорить хорошие слова своему партнеру причем здесь очень важна интонация, с которой мы с вами говорим, и это все партнеру. И, э, ну, наверное, люди, которые давно замужем, в смысле, давно уже в браке, э, я думаю, что и сами замечали, что мы к своему партнеру, с которым живем там 10-20 лет, мы начинаем с вами, конечно, мы не тем тоном разговариваем, да? мы уже не тем милым тоном, с которым мы э, начинали, когда вступали в брак, мы уже более требовательным, да, то есть у нас уже нету такого, нет такого желания поддержать его, да? то есть человек идет с работы, принес там две сумки продуктов, вместо того, чтобы сказать спасибо, какой ты хороший, да, муж, какой ты хороший хозяин, что мы говорим, а что, оливковое масло забыл купить, да, мы же вчера только про это говорили, как же теперь жить, да? то есть мы мы очень часто не замечаем того за что бы надо было похвалить человека и и очень ну и очень часто мы конечно каких-то претензиях как будто бы нам все кто-то должен да? вот на нас женился значит там нам должен и это не только мы ну и к нам такое же может быть тоже отношение. Да? что что ну как же так ты должна да? может быть очень часто даже у нас это вот, вот это раздражение да собственно говоря я тут значит первое второе третье значит плюс компот да сделала ты, тут полы помыла тут перестирал тут перегладила а ты даже масло оливковый забыл купить да вроде такая мелочь по сравнению с моей работой. то есть конечно здесь уже начинается все понятно что эти все все вот эти вот уже внутри внутрисемейные истории но надо бы на самом где-то в самом начале если вы этого не сделали в самом начале то сейчас попробовать сесть и определить с мужем какие какие языки любви для него важны что самое интересное что автор говорит что даже если вы уже поругать то есть вы уже у вас уже отношения расстроились вы уже на грани развода то даже через эти языки любви можно наполнить сосуд партнера и опять любовью и партнер собственно говоря вполне возможно вам тоже ответит и тоже захочет вас то есть он примет такое решение через свою голову да и и тоже будет пополнять ваш сосуд любви так вот, второе, а, ну давайте немножко, чтобы, а, значит, давайте с вами немножко, чтобы не, не только Наталья, побыла, еще кто-нибудь <сас> поучаствовал. Вот кто замечает за своими близкими или, может быть, у вас, поставьте единички, что слова поощрения и одобрения это, ну вот ведущий ваш язык или ваш или вашего мужа, а, неважно, поставьте, пожалуйста, единички в чат у кого у кого, вот кому это очень вот, близко или очень знакомо. Потому что, да, такое бывает, вот человек все готов сделать. Ему просто надо, чтобы это видели и чтобы ему говорили. С, с правильной интонацией, да. Стало чаще благодарить, извиняюсь, почаще перед мужем. Понятно. вот Второй язык любви это качественное время, проведенное вместе. Ой, вот это мой, кстати, и любви. Для меня вот хоть что говори, хоть что мне дари, хоть какие для меня делаю одолжения. если со мной не проводить время, у меня ощущение, что меня не любит. Вот это, это вот точно такое, такой момент, что для меня очень очень важно побыть вместе. Кстати говоря, про качественное качественно проведенное время если у, вообще вот ну я как как, как как психолог который с детьми работал хочу сказать что вообще в психологии в детской психологии есть такое правило что а, сколько бы у вас не было детей там два три четыре ребенка больше неважно, вы должны а, уметь распределять свое время таким образом чтобы для каждого ребенка в обязательном порядке было его там ну, я не знаю, там вот количества времени вашего и количества там, детей, ну хотя бы там, не знаю, 15 минут. То есть не просто вы взяли там у вас трою детей, вы их всех посадили и читаете им книжку. Нет, для каждого, то есть вы можете это делать читать книжку, но для каждого должно быть свое время. То есть вы с одним порисовали, там поговорили 15 минут с кем-то, просто поговорили с кем-то погуляли с кем-то книгу почитали да то есть ребенок должен понимать что обязательно что у него есть что у него есть свои 15 минут в день с родителем не общие а свои собственные где он с родителем создает как какие-то отношения это это очень важно так вот а если у вас трое детей, у всех разные э, языки любви, но у одного именно вот этот язык любви, качественное время, проведенное вместе, то представьте, насколько ребенок будет страдать, если ему не уделять эти 15 минут. То есть да, вы все время с ними, вы же их кормите, вы же с ними разговариваете, вы же смотрите мульт, вы смотрите с ними, а не с ним, с одним. То есть он будет очень страдать. Так вот, люди, которые выросли с, с вот с этим языком любви, для них время, которое провели именно с ним, просто необходимо. И им это время, проведенное с ним, это опять же мы не вместе сидим, и смотрим новости и обсуждаем, вот там про там прививки коронавируса, там, какая лучше работает, какая хуже. Нет, это время, которое выделено специально, ну допустим, на меня, да? то есть это там мои условно говоря 15 минут в которые я должна прийти вечером мужу все рассказать как я люблю говорить а сейчас я тебе буду жаловаться вот. и он меня должен выслушать и он должен обязательно там я не знаю там, посочувствовать порадоваться ну, то есть он он должен не сидя в телефоне да, не сидя за компьютером слушать что я ему там не читая книгу он должен просто сесть, смотреть на меня и слушать. Для меня это очень, вот просто очень важно. Мне очень важно там, ну, вот раньше кино было, в кино сходить, да, в театр сходить, потом после кино или театра зайти в какое-то кафе, посидеть там, я не знаю, кофе попить, пообсуждать это все. Неважно, там понравилось тебе, там пьеса не понравилось или кино. Главное, что ты вот, вот, вот ты с этим человеком, и человек с тобой. Это, ну, вот просто. А, третий язык любви это подарки. Каж, ну, кажется, что подарки это же такой вообще общепринятый, да, во многих культурах, если ты любишь, или ты уважаешь, или вообще как тебе человек дорог, ты ему даришь подарки. Не думайте, что те люди, которые любят подарки. Кстати, я не спросил про второй язык любви. Вот кому а, у кого, как вы думаете, ведущий второй язык любви, поставьте двоечки, пожалуйста. Да, это моя да. Поставьте двоечки, или а, как насчет доверия. Леда спрашивает. Леда, я вам сейчас, знаете, ну, интересная тема, я как психолог могу с вами на эту, на эту тему поговорить. Ну, хочу, могу, кстати, сделать вступление, сейчас скажу про это. Просто в данном случае у нас было заявлено про то, что я пересказываю теорию определенного человека, да, Гарри то есть я сейчас не свою свою точку зрения высказываю, я, может, со своими примерами, как я уже сказала в самом начале, что-то в мой вольный пересказ. вот а С доверием я вам хочу сказать следующее, что доверие к миру вырабатывается у ребенка до одного года. А позже его выработать невозможно. То есть это, это такой момент, который с которым я думаю, что у нас в стране вообще проблема у определенного поколения, потому что, как вы помните, что да, у определенного поколения, я дочь рожала в 90-е годы и, то, и такая же была история, что если вы помните, ребенка сразу забирает в роддоме от матери, то есть ребенок сразу остается беззащитным, и я думаю, что у нас у целого поколения сформировано вот это недоверие к миру, когда ты, ты можешь орать, ты можешь там плакать, ты можешь обкакаться а никакого ответа мира нету, да? потому что мама нет рядом. А вот у нынешнего поколения, когда у них до года мама рядом и есть ответ мира, понятно, что все зависит от матери, что мать может быть не с тем ответом и у ребенка тоже может не сформироваться. Вообще видно по ребенку, когда его приводят в садик, у тех детей, у которых есть доверие к миру, они очень легко и быстро идут на контакт, они быстрее маму отпускают и так далее. То есть у них у них нет этой травмы сформированной. А те, которые вот долго кричат и цепляются, они кроме мамы, они всему остальному не доверяют. Это остается на всю жизнь. Вот. Несколько поколений. Да. Для меня важны совместные интересы. Куда-то ехать, путешествовать. Да. да, да, да. Спасибо. Ага. Да, все, друзья. Дальше. Так вот. Значит, подарки. Мы остановились с вами на подарках, на третьем варианте. Не думайте, что люди, которые любят подарки, это люди обязательно какие-то меркантильные. Нет, у них так именно сформировался. То есть даже по-другому скажу, если люди любят только дорогие подарки и только признают дорогие подарки, то да, это люди меркантильные. Так, что такое случилось? Вот. А если люди, а если люди.. А, да, а если люди любой подарок воспринимают, вот, вот счастье для них, да, то есть любой, ну ты пришел э, к человеку, я не знаю, там, нарвал цветы по дороге полевые, да, человек рад, ну, ну не то что рад, а вы сами чувствуете, что у вас э, вот этот вот какой-то простой, ты, не знаю, там, пирожное купили, да, к чаю ну вот ну вот там я не знаю как открытку какую-нибудь красивую вам подарили да и вы чувствуете что вот ну человек же думал про вас вот это же была какая-то забота или какие-то я там вот помню я муж раньше там ну еще когда вместе не жили тоже привозил какие-то какие-то браслетики которые я не носила какие-то украшения вот и здорогие, дорогие а вообще не моего стиля и все и я такая все время, ну я понимала, что человек, вот он куда-то уезжал, и он ходил же, думал, то есть он заходил в какие-то ювелирные магазины, смотрел это, выбирал, думал обо мне, это было очень важно. А, а, если человек любит дарить подарки, то, скорее всего, у него это. Да, мы сейчас будем говорить, как определить. И это будет, конечно, одним из, определи, из определялок. То есть, как человек именно сам проявляется. То есть, как человек сам проявляет языки любви, скорее всего, так он и любит. Да, да, да, конечно. А моей подруге муж любит дарить несколько мелких подарок. Это ее бесит, она хочет один большой. Это не ее язык любви. Ну, то есть понятно, что мы все любим, конечно, какое-то ухаживание, все такое. Это не ее просто язык любви. Но это вполне может быть его язык любви, понимаете. Вполне может быть его, то есть ему кажется вот этих мелких подарков, много и так много, а это не ее. Вот почему важно договориться, потому что вот на этих ключевых моментах начинает распадаться семья, то есть кто-то чувствует себя нелюбимым. А из-за того, что у нас потребность есть быть любимым, есть как это у вас по-русски, из-за того, что у нас есть потребность быть любимым, то мы, собственно говоря, годами можем не чувствовать, а, а дело-то стоит очень чего-то простого, да? А у меня наоборот у подруги была такая история. У нее муж очень хорошо зарабатывал и не дарил подарки. Ну вообще никогда не дарил. Ну, он, и он вообще не понимал, почему она их требует даже. Он говорит: "Слушай, я столько денег приношу в твою тумбочку, условно говоря, их вот засовываю" можешь себе хоть что пойти купить какие еще тебе цветы нужны он вообще-то не понял ее это жутко обижало а вот а да именно важно внимание подарок как ощущение что о вас всегда думают да почему подарки достаются мне дискомфортом но я люблю дарить подарки ну а Леда это опять же нужно понимать сейчас мы к чему все ведем мы ведем к тому что человек с которым вы встречаетесь или с которым вы живете, Гарри Чекман пишет: Господи, о чем у меня с презентацией, почему она все время улетает куда-то? Вот. гори Чекман пишет, что вообще он про пару пишет, конечно, про пару, которая живет вместе, про которую нужно сесть и договориться. Но я так понимаю, что нам не нужна для этого пара. Ну, в смысле, в смысле это не обязательно должна быть пара. Это могут быть любые отношения. Вот я, например, как-то в далеком помню прошлом у нас была такая знакомая пара, значит, которой вы ходили в гости, ну как бы компания, не так скажем, была компания, да, была знакомая компания, и в этой компании был мужчина, он такой был очень состоятельный. Я помню, мне такой так на ушку шепнули, говорит, если ты приходишь в гости, то ты должна что-то обязательно к ним, ну вот что-то взять. А -а -а. И было непонятно, у него много денег, все. Зачем ему какой-то еще мелкий мой подарок, если я иду в гости. Во. А вот вот здесь, ну, сейчас уже как бы понимаешь, да, там много лет прошло, а сейчас понимаешь, что у человека был просто, вот, ну, как бы по-другому, что к нему пришли в гости, чтобы что мы там что-нибудь принесли тоже вкусное, что мы сейчас посидим, поболтаем. Это для него все это было. И да, а вот какой-то знак внимания, что когда мы ехали к нему в гости и подумали о нем, вот для него это просто вот сердце открывало ему, вот. Внимание дороже всяких подарков, да. Но давайте мы с, ва мы с вами сейчас не путаем общее вот это человеческое понятие с подарками, мы не путаем с языком любви. Потому что если у человека язык любви подарки, и а, как-то вы его не реализуете или реализуете, но ну, а, по вот, ну, новый год надо сходить подарить. Вот у моего, кстати, мужа, а, вот у моего мужа, да, ведущий язык. Как было понять? Вот как это понятно, да, вот опять же про то, как -то вообще откуда это все берется? Вы знаете, куда бы мы ни ездили, потом, значит, когда мы уже стали жить вместе, начали ездить вместе, Господи, у меня, наверное, лет десять ушло на то, чтобы ему объяснить, что не надо всем своим родственникам, знакомым, друзьям вести какие-то подарки из каждой поездки, тем более, если ты ездишь там 3-4 раза там, в год за границу, например. Ну, конечно, прикольно, что тебе что-то привезли, но просто объяснить что сначала вообще он какие-то вещи пытался покупать какие-то юбочки кофточки курточки потом ладно перешли на косметику с духами но это никогда в этом я ему объясняю, ты никогда не угадаешь ну ты при, привозишь бессмысленные вещи которые никто носить никогда не будет и одевать и что-то еще там такое потом значит с этими духами такая же была история потом, теперь уже все уже у него дошло что уже в лучшем случае, ну, я не знаю, может быть, какие-то там сладости какие-то привезти из какой-то там страны, да, -то свои десерты, ну, это, типа там конфет, в смысле я имею в виду. И вот и все. Вот и... Но это столько лет ушло, а почему? Он очень, ну, он и сам прям вот на это обращает внимание. Я, я тоже обратила внимание. И, и он вот он каждому празднику готовится, а вдруг к нам в гости зайдут вот к Новому году, опять сидит мне а твоя подружка вот такая-то с мужем приедет. Господи, я-то даже про нее не вспомнила. А он спойл, а вдруг они приедут на Новый год, и у нас не будет для них подарков. Прямо вот видно, что у человека очень это важный момент. да а... Я себе тоже останавливаю, чтобы не покупать подарки для своих близких. У нас просто уходило, вы знаете, едешь все время же на неделю, и из недели 5 дней выходило, что мы должны ходить по магазинам и искать какую-то ерунду. Вот это просто было вообще. Я говорю, мы, но какой смысл? Мы приехали, мы ходим, ищем для того-то то-то, для того-то тот. -то. Слава богу, уже сейчас все магазины одинаковые во всем мире, да, везде эти сетевые магазины. Ничего такого и такого не привезешь. Все у нас он пошел, бы купил, собственно говоря ну в общем да вот это важно смотреть все таки какой язык любви у вашего партнера дальше помощи акты служения что это такое это человеку можешь дарить сколько угодно подарки можешь сколько угодно там я не знаю с ним проводить время но если ты для него ничего не делаешь то ты не будешь для него казаться человеком который его любит и как это выражается? То есть, что бы ты там, ну вот, ну ты, да, будешь приятным, хорошим, классно. Но если я сейчас даже не про пару говорю, потому что в паре все равно ты друг для друга что-то должен делать, да? ну, Такого не бывает, чтобы один делал, хотя наверно тоже бывает, чтобы один делал, второй вообще ничего не делал для тебя, да? Хотя наверное, такое тоже бывает. Но мне даже кажется, что это в каких-то дружеских отношениях очень сильно проявляется. То есть, ну, там вместе встречаться, куда ходить, там, то все это, все понятно. А, а вот, ну, не знаю, например, по работе, ты, ты помог человеку взять, там, разгрести бумаги, да, например. Или ты помог, я не знаю, что-то по хозяйству сделать, да? Ну, то есть вот то, что было обязанностью человека, ну ты, ты помог ему это сделать. Здесь, конечно, так, такой момент, что, ну понятно, что у нас и в культуре уже заложено, да, что женщина, не в, не в нашей даже культуре, вообще как в мировой культуре, что женщина ухаживает за мужчиной, и мужчины очень Часто воспринимают это как вообще должное, да? то есть, в принципе, ты должна все. Теперь тебя вы, тебя взяли замуж, а ты, значит, обязана теперь э, все тащить на себе. Хотя мир уже поменялся 258 раз, женщины уже больше работают, больше зарабатывают, начальников, по-моему, наших вот, ну, вот эти руководящие посты, руководителей статистику смотрела в нашей стране по моему 60 процентов это женщины то есть э, они в нашей я думаю там да, все 80 потому что там тоже видите и президенты и министры все женщины то есть э, мир э, мир вообще конечно идет к тому что женщины э, ну все, сейчас все на себе тащит да и плюс на них остались все эти обязанности, когда они просто сидели дома, да? то есть. И здесь вот, конечно, вот этот вот момент, он для нас, он вообще важен важный в паре. Вообще важно договориться, да, кто что делает в паре. И если вдруг у вас, а, а забыла, во-первых, про троечки спросить, у кого, кто любит подарки, вот ведущий язык для вас или для ваших близких стройки тройки. Интересно, какой элемент личности человека любит дарить подарки. Я, кстати говоря, хотела сначала, я думаю, что знаете кто? Люди, которые очень а, от щедрости много могут отдавать. Это могут быть, а, как правило, какие-нибудь индийские элементы. Это могут быть... Но ну, мы сейчас с вами проведем голосовалку, мы сейчас с вами все вычислим, кто любит больше дарить подарки. Но мне кажется, что это могут быть огни, огни, они очень жертвенные индские огни, они очень много отдают. Это могут быть индская земля, то есть у нее суть индской земли отдавать, отдавать, она же все выращивает и все отдает, да? Но хотя и у других знаков я тоже думаю, что у многих может быть вот это желание отдать. Но вот металлы, думаю, у них у них тут слишком граница. Четыре встречи в аэропорту, даже если женщина сама может легко добраться. Да. Металл и не огонь. Три любят дарить. Люблю дарить, но дерево ян. Вот я, кстати, хотела сказать, что вполне возможно еще янское дерево. Потому что янское дерево, оно знаете какое? Оно же с большой кроной. что у меня непонятно. Скажите, у вас вот сейчас слайд э, 5 языков любви на слайде? У меня, потому что все время что-то спрыгивать этот слайд. А, да, все хорошо. ,は? Значит, смотрите, янское дерево, это же крона, да, дерево, которое дает тень, дает убежище многим под ним. Да, ямское дерево тоже очень может такое быть от отдающие. А, я люблю получать подарки, металл и нет. Да, так, ладно. Так вот помощь акта служения значит понятно что тема такая болезненная потому что она бытовая тема все хотят чтобы им что-то делали и сил нету делать еще за кого-то да? но если у вашего партнера вдруг такой язык любви то очень важно важно про это помнить и, и это периодически делать для него. И еще один из тоже самых простейших физические прикосновения. Да, четверку не спросила. Вот давайте четыре поставьте: у кого такой ведущий язык, или у кого а, или у кого. Ваш муж по элементу личности. Мой муж а мой муж, кстати, явская земля. Да, вот, кстати, не сильно отдающий знак. А вот да, с подарками любит. Четверки. или у кого есть 4 четвер... кто у кого или у кого мужья там близкие именно помощь якто служения то есть может быть дети то есть вот, вот для них надо вот сделать да сделать тогда понятно не сделал тогда непонятно похоже у меня все пять смотрите все пять это у всех если у вас есть дети вы должны их сосуд любви наполнять обязательно всеми пятью языками любви но считается, что прописан какой-то один язык больше. Конечно, мне тоже все нравится. Чем бы я стала отказываться от подарков, что ли? Нет, конечно. Но я понимаю, что я сейчас буду говорить, как определить, какой именно ваш. Да, да. Вот. Сейчас я расскажу, как выбрать, какой ваш. Итак, пятый, последний язык физические прикосновения. Тоже не очень сразу понятно и быстро выбрать его, потому что а, физические прикосновения вообще, да, это все-таки какая-то история сексуального тоже характера. Если мы говорим сейчас про пару, да, не, конечно, не про детей, не, там, не про друзей. вот И а, многие женщины говорят, что о, это у моего мужа. Но здесь нужно понимать, что одно дело, когда идет речь про секс, да, то есть понятно, что нужно какие-то прикосновения, понятно, что нужна какая-то близость, все это ясно. И вторая история, когда речь идет не про а, не про секс, а <coughs> просто <coughs> <Минутку>. <coughs> а просто про жизнь, да? И вот здесь как раз у многих людей есть вот эта вот история про тактильность, то есть может быть, может человек не любит вообще какие-то тактильные ощущения близкие, извините, Горячо першит, вот не любит. Первое что такое не любит какие-то тактильные близкие отношения, но при этом человек может э -э именно <связывая> от своего близкого партнера, именно от своего близкого ждать этих ощущений. То есть в принципе, ну вот как бы, например, я я вообще не люблю, я даже близко не люблю к людям подходить. Ну в смысле не, не ко всем как бы людям, да, вот кто вот, знаю, там, к знакомым, там, метро. Мне очень непонятно, когда продавцы ко мне подбегают, особенно сейчас этим коронавирусом, заходишь в магазин, продавец к тебе подбегает, встает вот не то что на полтора метра, он вплотную, мне хочет спросить, ну там, может плохо слышит или что, но ну, зачем вот ко мне подходить так близко, чтобы вот так вот в лицо мне смотреть стоять и что-то там все время предлагать. Я не люблю вот такого, когда ко мне вот близко подходит. Но естественно, когда там тебя обнимает любимый человек. Когда, ну, я не знаю, там, погладил там по плечу тебя или там по коленке, да, то это, это как бы другая история, да. Так вот, физические прикосновения, они могут быть в течение дня, в течение дня, и если, конечно, это ведущий язык, то они нужны в течение дня человеку, и в течение дня они... Ничего не стоит, да, ты прошел, там по плечу провел, ты там, я не знаю, когда-то обнял, там, или в обнимку посидели, телевизор посмотрели, или просто голову положил на плечо, да, то есть, то есть, если у вашего э, мужа э, именно физические прикосновения является языком любви, или у вас прожить день без без вот такого очень будет сложно а, один сосед все время нос к носу пытается разговаривать уже с какой-то я, я тоже не понимаю. а еще во многих культурах да вот в, там я не знаю в египте что ли где-то вот у них тоже такая они очень близко подходят к тебе очень близко подходят и у них вот какой то вот это социальное расстояние, у них ближе, чем вот у европейцев. Мне кажется, мне это так раздражает все время. Я не могу свое поле пускать людей. Да. Так вот, значит, ладно. Значит, начали про пятерку. У кого либо ваши близкие, либо ну, муж, либо вы пятый язык любви, поставьте, пожалуйста, пятерки. То есть физическое прикосновение очень важно. Вот, поставьте, пожалуйста. Прикосновение чужими воспринимаю как нарушение своих границ. Ну да, я вот поэтому общественный транспорт прям избегаю всеми силами какими только возможно. Иногда приходится куда деваться, в центр надо, вон что творится на улице, да. Иногда приходится в метро ездить. Ну да, не очень. Вот, олен Натурогова наша. Ничего себе, я не знала. Физические прикосновения, да. Так вот, как же определить, какой язык любви у вас, собственно говоря, э, или у вашего партнера? Сначала начнем про вас. Правильно кто-то сказал, что как человек себя проявляет, как правило, таким образом он и э, будет ждать, что к нему. Ну, то есть человеку понятно. Вот самое интересное, что каждый из нас вырастает, и каждый из нас думает, что это нормально же, ну как, ну, как? что. Ну вот как не поси вот, например у меня качественное время проведенное вместе это мои 15 минут в день да? мне не надо у меня у меня своих дел полно у меня много работы, книги, дом хозяйство, цветы кошки у меня все там подруги но если мне не выделять 15 минут в день, ну я буду чувствовать себя покинутой И мне кажется, что это же нормально как как это как это без чтобы ну, не найти на человека на свою вторую половину 15 минут в день и каждому человеку кажется точно так же вот каждому другому у которого другой язык любили ему кажется точно так же и вы не будете человек не будет понимать другие языки любви как говорит горячим Чепман, пока пока он не захочет их выучить вот, так же как и иностранные языки. То есть другими словами, что нам нужно сделать? Нам нужно в преддверии дня святого валентина сесть и разобраться со своей второй половинкой или завтра. Когда будем поздравляться, когда будем э -э, миловаться со своими любимыми вторыми половинками, почему бы не провести с ним вот этот, вот этот маленький разговор. с мо моему мужу было безумно интересно, вот когда я эту книгу прочитала там лет 12 наверное назад, и я помню, что мы с ним долго сидели, обсуждали эту книгу. Ему было тоже очень интересно подумать про меня, про него, про наши отношения. Это очень интересная история. И а... у меня один Так вот, первое: как определить, какого человека ведущий язык? Это а, как он себя проявляет. Второе: о чем он больше всего просит то есть просто даже понаблюдать да, что человек просит, что о чем он говорит все время да ну и третье что человека больше всего задевает и вот кто-то писал что у меня все пять языков наверное да у меня тоже наверное все пять языков но если мне не подарят подарка я, ну, не раз, я вообще не расстроюсь. Честно скажу, вот ни капельки. То есть мне очень приятно, что обо мне думают, что мне... Пусть мне привезут, я не знаю, булавку какую-нибудь. Но главное, что за этой булавкой ходили, где-то покупали ее, как-то ее везли, при, привезли, подарили. Да? Для меня это очень важно. Но если не привезут, то я вообще не расстроюсь ни капельки. Да? А вот если со мной перестанут время проводить я я я сначала ну, это как опять же значит психологическая теория да как проходит расставание да, какими этапами проходит то есть я там сначала начну истереть требовать внимания потом потом начну с этим как-то мириться да потом отпущу все то есть, что человека задевает больше всего из этих пяти языков любви, тот и является его ведущим. Подарок безэмоциональной составляющий, слов, объятий тогда так будет странным проявлением. Ой, Сана, вы знаете, такие разные люди есть. Такие есть разные люди, что я пока вот всякие сейчас все-таки людей вот с этой нормой и не нормой мне кажется в разы больше чем 10 лет назад вот я просто уже так основываюсь на своих профессиональных там психологических каких-то да, что а почему мир мир да как изменился и как меняется страшно и быстро то есть посмотрите что происходит да. Мы все потихоньку становимся какими-то, я не знаю, сапатами, с фобами какие-то, как, какими-то, да. То есть э, все больше и больше э, дети уже вообще, мне кажется, они вообще перестали гулять. Вот у меня все, все мои знакомые говорят одно и то же, что вы проводить ребенка на улицу нереально. Господи, вспомните, нас нереально было загнать. Потому что, ну, мы же играли, но ну это же было, ну как от этих друзей уйти было, да? Ну как? Ну, ну это вообще все. Ну, вот Я помню, за субботу-воскресенье там в гостях у сказки было. И то, как правило, просили, чтобы нам вместе с подружками пустили смотреть, там, художественный фильм один посмотрел, и дальше. Все, все субботы-воскресенье, в любую погоду. Все, сейчас нет, никому это вообще не интересно, да? Все, все быстро меняется все быстро все э, ценности в отношениях все, э, в, вот беречь отношения все меньше и меньше люди пытаются потому что особенно молодые да потому что очень легко стало доступно знакомиться но ну, ну, да, раньше чтобы просто познакомиться да это же ну какой-то нужно с ней подойти как-то заговорить на улице как-то ее увлечь, как-то ее на первое свидание позвать, что-то там. Ну и еще с первого свидания. Сейчас что? Зашел в интернет и люди вообще себя предлагают, да, там даже на свидание ходить не надо, там уже с первого раза и секса и все на свете. Вообще непонятно, как они отношения стоят. <laughs> на чем, <зе> как как это вообще происходит в современном мире. Вообще ничего не понятно. И а, поэтому мир очень быстро меняется и к сожалению он ускоряется вот эти изменения очень ускоряются и я думаю что мы при жизни с вами все застанем такие изменения в которых мы с вами вообще ничего понимать не будем что происходит вообще вокруг сейчас вот на какую-нибудь криптовалюту еще все перейдем вообще в цифровую технологию весь мир уйдет и мы вообще в капсулах каких-нибудь окажемся но ну, это не мое больное воображение а это в принципе то вот та тенденция к чему все и вообще идет и катится поэтому друзья я вам хочу сказать что люди странные очень много странных и мир их порождает все больше и больше общение заменили гаджеты реальное общение поменяли на иллюзию до да. фильм матрица точно влад написал фильм матрица вот Точно, всем уже в какой-то матрице в этой живем. А, значит, а, ну что, теперь я вам давайте пообещала, что мы с вами попробуем а, вычислить, какой из а, элементов да, а, по господину дня, какой из элементов больше всего а, обращается к тому или иному языку любви. Ну, давайте. Все, у кого есть Янская вода, о, Янская, господи, дерево Ян хотел сказать. Все, у кого есть дерево Ян, давайте вы сейчас вспоминайте. Пока Нептун идет по рыбам, в 25 выйдет, все поменяется. Да. А, капсульные города уже есть. Проекты точно, да, Сана? Ой, это я так просто сказала. А, ну, вообще, капсульные города, это даже страшно вообще слышать. Или президентом будет какой-нибудь блогер. Нина, это тоже страшно слышать. Ну, вообще, кстати, да. А, все время их обнимаю при встрече, чтобы они тоже потом своих атомных детей не забывали, любили, обнимали Пещероза. Точно, да. Значит, смотрите, а, значит, друзья. Давайте так. Люди господина дня Дерево Ян. Если вы сами или еще кто-то, сейчас наши модераторы, девочки-модераторы, кто-нибудь попытайтесь посчитать, конечно, мы очень приблизительно будем считать. Давайте я сейчас вот проведу как бы черту, да? Пишу. Дерево Ян. Все, только, Ян, про, только про янское дерево пишем сейчас. Значит, какой из пяти языков любви к янскому дереву относится больше? А наши модераторы помог, ну попробуют посчитать пишем 1, 2, 3, 4, 5. То есть я немножко напомню: янское дерево, люди с господином дня янское дерево неуклонно двигаются вперед, идут к своей цели. Это люди, которые не так легко и быстро адаптируются к переменам, потому что этот дуб такой, которым надо прорасти. Очень целеустремленные, не любят идти на компромиссы, не любят сгибаться, прогибаться. Кому-то уступать дорогу, такие делают акцент на все правильное, благородное, честно, очень напористые, добиваются многого, добросердечные, полны сострадания, сочувствия, окажут помощь тому, кто кому это необходимо, подобно большинству большому дереву, которое защищает и дает тень. Вот. А, да, так, все, с деревом я закончили. С деревом Ян закончили, модераторы считают, а мы сейчас пойдем на дерево Инь. Дерево и Все, я черту провожу. А модераторы мне пока, может, смогут прикинуть и написать, какой больше дерево к дереву Ян. Кстати, не так много, мы считаем. Лена считает. Не так много, друзья. Вы давайте как-то поактивней. Вспоминайте, у кого какое есть инское дерево. Люди с господином дня инское дерево. И начинаем и начинаем э, писать про инское. Сейчас только про инское дерево. Желательно какую-то одну цифру, чтобы модераторы успели побыстрее посчитать. Люди с господином дня инское дерево. Какие инские деревья у нас с вами? Какие? Это лианны очень гибкие, которые могут высоко залезть далеко к свету да они очень умеют они очень предприимчивые это очень такие хорошие дипломаты успевают ко всему приспосабливаться очень легко это люди которые не будут воевать сражаться в лоб лоб они очень изменчивы идут на компромиссы всегда знают как им более выгодно в какую сторону расти это люди которые очень многого могут достичь если есть опора это, как я сказал как истинные дипломаты могут обходить любой угол, наделены творческими способностями, умело их используют, легко налаживают какие-то связи, хорошо адаптируются в новые обстановки, думают на ходу, ну и такие легко поддаются искушениям. Вот. Так, все, заканчиваем голосование на... Про иньское дерево заканчиваем голосование. Пока я не подведу черту, про следующий мы с вами не пишем. Сейчас будем с вами про солнце писать, про Бин, про янский огонь. Давайте я подвожу черту, модераторы считают пока. Значит, огонь. Ой, огонь. Ян. Так, все, подвела черту. Сейчас будем только про янский огонь. Извините. Что-то я тут с этим снегом снег каждый день чищу. И что-то прям это город-то прихватило мне вчера, видимо, я вчера два раза выходила чистить, сейчас закончу, сейчас пойду опять чистить все. А, вообще, что творится на улице? Прям зима-зима. Прекрасная. Так, значит, бины. Бины наше Солнце, да? наше все. Бины-бины. Янский огонь. Значит, ставим по пятибальной системе по пятибальной шкале. Бины что у нас больше всего любят. Значит, люди с господином дня: огонь-бин, очень теплый, яркий, позитивно настроенный. Они любят отдавать свою энергию, ничего не требует взамен. Это такие прирожденные меценаты, благотворители, которые не требуют благодарности, признания. Главное для них это искренняя радость, слово "спасибо" чистого сердца, светлая улыбка, которая озаряет ваше лицо. Очень открытые люди, прямолинейные, активные, страстные, динамичные общительные, яркие, любознательные, эмоциональные, э, энергичные. Да, пишем сейчас побольше про, я, про огонь я. Друзья, стараемся, мы для всех, мы тут работаем не каждый для себя, а на всех. То есть у нас сейчас будет статистика, и вы будете даже по астрологической карте уже догадываться, как большинство людей. Я все считаю. Давай, лен Лена, ты потом выйдешь или напишешь нам э, средний результат? Как как это будет выглядеть? Ты потом нам напишешь или как? Вот. Так, э, я могу выйти сразу после подсчета. Да, сейчас после подсчета, кстати. Да, Лен, давай, подсчет мы оставим точно. Мы сейчас оставим, подсчет ты расскажешь нам по каждому элементу. И значит следующее инский огонь. Давайте я все инский огонь. Инский, господи. Сейчас я огонь инь. Сейчас я огонь Так все огонь инь у нас поехал, друзья. Давайте инского огня по пятибалльной шкале как вы считаете инский огонь у нас? Люди, дин, да, приятные люди с хорошими манерами, на первый взгляд тихоне, но могут стать душой компании, внимательны к деталям, тщательно продумывают каждое слово, жесты, склонны к философским размышлениям, любят учиться, познавать новое, а также вдохновлять и себя, и вести за собой такие люди, склонны заботиться о других иногда даже в ущерб себе воодушевившись идеями или новыми знаниями заражают э, зараж, зараж, заражает людей своим оптимизмом бесстрашием возьмут на себя роль лидера и поведут за собой к новой цели очень такой жертвенный знак очень э, знак который любит отдавать которому кстати очень нужна мама так что если у вас вдруг есть один ребенок и Инского, ну в смысле там может быть у вас несколько детей, а вот если иньскому иньский есть огонь, вот ему мама нужна больше, чем всем остальным этому знаку, он вообще без мамы не выживает этот знак. А... Да, Вонин, хорошо, пишите про кап, про огонь Инь, вот, а мы с вами потихоньку будем переходить к земле, к янской земле, да янская земля это у нас образ горы образ скалы так сейчас давайте я проведу черту земля ян и вот теперь после моей сообщаем как вы думаете янская земля какие языки любви у янской земли человек с господином дня янской земли надежный солидный постоянно в своих пристрастиях он консервативный упрямый он может быть скрытен, тяжеловесен в общении проявляет эгоизм и упрямство и неуклюз выражение своих чувств он много думает но когда принимает решение уже ничего не свернет его с выбранного пути перед тем как сделать что-либо он долго подготавливается, на его медлительность может служить плохую службу, упущение возможностей, на которые надо реагировать быстро. И их уже вот не всегда вернешь да, такие возможности. Так что вот Янская земля. Посмотрите, да, смотрите на Янскую Землю, какие наши горы любят, наши наши фундаментальные личности такие. На чем все держится, что они любят, какие языки любви. А -а -а... Следующий у нас. Ох, что-то у меня слайд куда-то пропал. Ага, слайд пропал с, с инской землей. Извините. Да, инская земля. Давайте я сейчас все подвожу итог. Инская земля, э -э, земля или почва инь. Да? Какие у нас почва инь самые плодородные, такие, самые самые отдающие, конечно. Люди с господином Дня иньской земли э, видят свое будущее и, стоят, э, и строят его неторопливо, не просят ни у кого помощи, также за, за шагом продумают свои цели. Они трудолюбивые, основательные и практичные. Не боятся взваливать на себя лишнюю ношу. Этим очень часто пользуются родственники, друзья, работодатели. Но вот наша инская почва, они такие абсолютно как-то их не напрягает так скажем. Они по природе очень заботливые. Всегда нужно о ком-то заботиться, о чем-то переживать. Очень часто их труд остается незамеченным или его просто недооценивают. Таких людей нужно хвалить тем самым демонстрируя их значимость и самооценку. Да. Так, подводим итоги по Инской земли и переходим на металл. Металл Ян у нас с вами. Ян, металл Ян. А, такие наши с вами самый такой непреклонный знак, да, янский металл, это образ меча, это образ такого лидера, образ топора. Давайте начинаем голосовать. Пять языков любви для янского металла. Итак, это люди, лидеры тоже, да, очень смелые, честные, выносливые, открытые, они умеют дружить, но не прощают предательства, обид. Они всегда хотят быть на первых позициях. На них можно рассчитывать, но с ними и можно договориться. Их малинейность, напористость могут сослужить им плохую службу в общении. Действуют они быстро, без колебаний и сомнений, не теряя времени. Их энергия позволяет добиться многого, хотя к мелочам они не слишком могут быть и внимательны. Да, гены это у нас такие образ война, да? образ война. Так, все, подводим итоги. Сейчас у нас будет металл с вами. Металл инь. Да? Все, подвожу черту. Теперь мы с вами, друзья, к иньскому металлу подошли. Это наше золото, наши бриллианты, да? драгоценный металл. Давайте по пятибалльной шкале для людей иньского металла. Инские металлы живут по каким-то своим правилам законам нарушать которые никому не позволят. это их выработанная система и вмешиваться в нее и навязывать что-то нельзя эти люди очень честные и правдивы также качество цель такие же качества не ценят в людях если вы хотите переубедить их в чем-то то нужно очень постараться так как им трудно отказаться от своих принципов но, тем не менее это все-таки более мягкий металл да это не ген, это все-таки мягкий металл и такой достаточно поддающийся конечно поддающийся а, какой-то там обработки и вообще гнется легко но но из него можно сделать и золотые ножницы и золотой ножичек и поранить им очень хорошо да? вот так это у нас было с вами с металлом и осталось с водой. Все. Fosse... Янский металл отлично. Saurus. Так, foetus. давайте. Сейчас у нас вода. Подвожу вода Ян. Давайте вода Ян идет. Итак, друзья, теперь мы говорим про янскую воду про наши мощные потоки и мы с вами давайте по пятибалльной шкале точно также проводим исследования ну что конечно это люди которые умеют достигать цели сметают все на своем пути или просто собой заполнив все имеющееся пространство энергичность подвижность импульсивность может быть где-то местами неосторожность свободолюбие вот их основные качества он может не отличаться хорошей памятью, не обращать внимания на детали, даже не любит спорить. Также он не любит спорить, идти на Как правило, такие люди выбирают альтернативные способы добиваться необходимого. Он умеет как-то обходить тоже, умеет обходить там, конечно, горы, скалы, да. Люди очень умные. Ну, не постоянные, свои нравные. А, тоже свойственно высокая адаптивность, хорошая обучаемость этим людям. Да. Так, подвожу черту под янской водой. И последний у нас будет вода. Вода инь. Все вода, ох самый мистический знак. Давайте начинаем голосовать за него. Это дождь, да? Это это туман, очень такие пластичные, очень, конечно, то, что умеет заполнять все собой могут быть и скромными и терпеливыми и приятными в общении а, немножко такие склонны к беспокойству подозрительности из-за своего богатого воображения и чувствительности человек воды и он умеет добиваться своего и способен на поступки также имеет такие качества вода как адаптивность умение добиваться поставленной цели проницательный ум их настроение может меняться несколько раз в день. Они умеют легко приспосабливаться а, к любой среде и обстановке, выбирают ту форму общения, которая требуется именно сейчас, очень коммуникабельными с ними, очень приятно разговаривать, потому что умеют слушать и красиво выражать свои мысли. Ну, вообще, как правило, людей Инской воды, так, как правило, много друзей, их любят, они такие общительные могут быть, очень приятные люди. Да, запись будет, будет, будет запись. Ну и все, наверное. Что мне?